Вот вход в ножевевую рощу, получается, через нее мы пройдем на тропу Голицына. Ядовитые растения с ожогами. Так что, если увидите, все никто... предупреждения есть. О, тут даже наши гадючки есть, полос наш красавчик. Есть типа Степанин? Вон полос. Да, это все что-то. Вот, Красивую сделала гордини. Здесь надписи. История о Ага, вот история, да. Это Голицын здесь. В конце 19 -го. Царская семья со свитой была здесь. 15 июля императорская яхта «Штандарт» под на флота подошла к бухтам нового света и встала на якорь в голубой бухте. Короче, да, Россия, приходили на кораблях здесь и пробовали шампанское голицевое. Кстати, есть брод, можно Пойдем. тоже зайти. Я не знаю, как-то заходили в в этот сложный вопрос. Ладно, пойдемте потихоньку. Село веселое, корула, ба, мускатчик. Вот она, тропа и грот. Подходим уже к красоте заканчивается лучше сейчас будет самая красота тут десерт люди лазят на скале хоть и написано там не ходить но всем пофиг ну а володески да. пальцы сзади Это Кривляка Настя. Редкие виды. Исчезающий. <свят> <свят> <свят> Там где-то мама сзади идет. землю Так что мы на катере поплавать здесь тоже очень классно И здесь в этой бухте очень много всегда дельфинов интересно мы сейчас увидим дельфина море уже наверное прогревается потихоньку рыба ну, рыбы еще нет, как подойдет рыба, там подойдут удельфинить. А? Три точки. Это что, люди бы... Да нет, это нырки, утки-то чё, совсем маленькие. Ну, да, вон тропа, да, мы по ней пойдем. Тут тут 100? 100? Нет. Если бы было я бы был на царский пляж, посмотрим. Вон пляж. Да. мы пойдем через грот Галицына. А тут вот камушки зачем-то, зачем? Зачем-то их расписывают, непонятно. Все пытаются увыковечить, что Вася тут был. А! Пойдем. Вот где я не был, там я не был. А мы не были в сквозном гроте. Пойдем в сквозной гроте. Не были. У -у -у. Как тут интересно. Они пищают У кого фонарик есть хороший? Пищат прям? Здесь прям летучие мыши? Да, да они вот в... Пищает. Пищает. Вот, вот они здесь Косовиши Пять О, Прям слышно как не пищат. пищат Слышите как пищат? Их не, их не видно Их не видно, да Но они есть Давайте я посмотрю. Здесь даже ступеньки были. Наверное, можно выйти. Очень скользкий камень. Сейчас я залезу, я посмотрю, что там. Да, здесь выхода нет из грота. Блин, придется обратно ползти. Выхода нет! Прикольно. Помните фильм «Пираты 20 века»? Советский такой был. И вот очень похоже вот этот грот. Когда они там прятались. Марин, помнишь фильм «Пираты 20 века»? Вот здесь, да, по-моему, в этом гроте очень yeah. похожи? стояли. Ну, да, тут весь мосфильм. Пошлите? Пойдемте. Очень много перьев. Ну, летучие мыши прям пищат. Ну, Мышь упала. Не чтобы убегать, она все бежит к ней. Прикольный рот. Грод наоборот. Капчик. Вот, мы Капчик? идем. Капчик. Почти копчик, только через А. Капчик. На верху Фотографию, Разреши? Одной рукой. Интересно. Люди отдыхают. И а сколько летом тут загорающих. не протолкнуть Я сейчас о здоровье. Нахзапи. такая вот крутая лисица. Ладно, прошли. Он на беседочка. Да мне до Или не даешь? там огород нас Пока они тут поставят столики, сразу наливать. Сразу тут наливать? Да, можно. Стойку. В И там тоже, там для начала, тут для продолжения осмотра. Да, тут бы с таким прекрасным видом. Холодненького, сухенького. Холодненького, сухенького, нового света. Не помешало. Погода, класс, солнышко. Удопыляем, шикарно. Воздух свежий. Вообще потрясающе. Сейчас забезет шампанское, бокальчик. О, мы только что об этом не говорили. А мы же ну, семья, да? Родственники. Вот. Настя, сбегай а вот. забутилась. Почему они тут не поставили стойку? Oh, God.